здравствуйте дорогие друзья с вами команда продвижения плюс рекламный шалаш мы находимся на главной странице нашего сайта на которой вы можете видеть как происходит у нас работа где у нас размещаются ссылки где у нас размещаются а, сайты можно встроить сайт здесь вот информация для вас, дорогие заказчики. Вы можете посмотреть все, что вас интересует на странице «Тарифы». Ну, здесь, в принципе, все понятно. Для заказчиков мы предлагаем размещение на сайте и на главной странице, и на странице Шалаш. Здесь у нас основная такая страница. Тут мы можем сделать, встроить ваш сайт, а также сделать а, для вас а, описание, ссылку поставить и а, картинку сделать какую-нибудь какую в, в анимированном таком стиле по вашему вкусу. Здесь у нас размещаются первые наши заказчики на этой странице, с которыми мы работали за отзыв и просто просто мы их размещали, потому что мы только начинали. Вот. А сейчас у нас будет сайт немножко переделываться, и сотрудники у нас будут обучаться. Обучаться они будут три месяца. Это я для сотрудников уже рассказываю. На сайте сейчас можно подработать по поиску заказчиков. В основном у нас идет сейчас подработка. И по самому сайту мы можем взять двух человек пока на небольшую подработку 500 рублей в месяц. Обучение у нас планируется с августа, но я думаю, что пока мы найдем преподавателей волонтеров и полные курсы обучения составим, то это... Пройдет уже даже не два месяца, потому что я буду в отпуске какое-то время. И поэтому у нас, я думаю, будет основная ставка сделана на поиск преподавателей, которые будут, если согласятся, обучать, снимать видео обучающие может быть и мы таким образом э, набираем ком команду нашу увеличиваем э, до 10 человек вот и э, работы будет уже не только по э, размещению то есть мы будем сейчас мы можем разместить поставить ссылки и продвинуть сайт на викс и увеличить также посещаемость вашего сайта. Вот что мы можем сделать сейчас. А после обучения мы сможем сделать несравненно больше. Вот. И э, можно, как пример, взять виксовские сайты. Может быть, я показывал уже, да, допустим, по запросу. запросу пригородная линия но это не показатель потому что это сайт очень старый это сайт 2014 года мой первый самый любимый сайт а, и он собственно для сделан был для меня потому что не только для меня но и для работников которые придут курьерами пришли бы, если бы были заказы. А заказов не было по причине того, что пригородная линия это запрос немножко не тот. Кому нужна, допустим, доставка в Ленобласти. Мы вот сделали уже. И он, тем более, его я не делал как SEO-страниц я там не ставил. И до сих пор я там не ставлю SEO-страниц. Пускай так и будет. Пока что. Вот, и мы можем смотреть доставка в Ленобласть. Доставка в Ленобласть. Вот здесь тоже мы на первой странице оказались. Доставка в Ленобласть стрела Стрелам ВКонтакте. Вот, вы можете видеть нашу группу. И э, я занимаюсь доставкой по Ленобласти. Со скидками. Сейчас действует летняя акция. 250-500 тысяч, что это такое? Это м, доставка а, по сниженным тарифам. То есть мы а, с вами обговариваем тариф какой-то, если вам нужна доставка а, в, не так далеко, да, или, может быть, в более отдаленные районы а, Ленинградской области или может быть в какие-нибудь совсем отдаленные районы, но там надо опять же смотреть, либо это город с железнодорожным сообщением, или это что-то связанное с поездкой на автобусе, там уже а, по цене можно м, обговорить все, вот. И а, заказ по Ленобласти, почему у нас еще не было, да, потому что я работаю сам от себя, я инвалид. И э, так работаю на работе, на которой я плачу налоги. 13% подоходного налога, который уходит в пенсионный фонд и, и из которого уже платят мне мою же пенсию. То есть, ну это как бы у нас в стране все может быть. У нас страна чудесная, по страна чудес, поэтому чудесная страна чудес, поэтому мы инвалиды зарабатываем себе.. Пенсию скоро уже будем сами зарабатывать. Вот. Ну, ничего страшного. Пенсии у нас неплохие. Так что мы заработаем на них и работать пока можем. Вот. И если кто спросит, да, мало кто доверяет частному курьеру, потому что хотя у меня большой опыт и доставка у меня, как бы не было нареканий <свык> по, по моей работе ни в одной фирме, где я доставлял разнообразную корреспонденцию, но все равно, все равно людям, фирмам, например, необходимо юридические какие-то моменты, да, а мы работаем для частных лиц, так же как работают на Авито или работают люди в сервисах, в сервисах других курьерских, вот. Но пока я здесь один в этой своей фирме, да, и директором, и диспетчером, и курьером. И у меня было, правда, по этому курьерскому делу, да, по этой фирме, было у меня несколько заказов, но сейчас какое-то время я работал в другой, в другой фирме. Я работал в фирме «Курьер Ондей». И планирую здесь подрабатывать, да, если будет возможность по области, а, потому что я буду специализироваться по Ленинградской области. Так, вот это мы немножко отвлеклись от продвижения, да, что мы, мы еще можем вам показать. Доставка в Ленобласть или доставка в Ленобласть недорого. Здесь мы были на первой странице, но мы отсюда, мы отсюда потихонечку. Вот опять же, Виксовский сайт. Доставка в лину недорого. Мой сайт на Виксе. И здесь вы можете тоже все прочитать про услуги, про доставку, про скидки, так же, как и в нашей, в нашей группе ВКонтакте. Вот здесь у нас тоже, здесь у нас тоже по причине а, моей, скажем так, индивидуальной частной работы, да, зак с заказами а, не очень, хотя мы довольно-таки продвину продвинуты в плане по поисков поисковой оптимизации, но... Тем не менее, требуются юридические документы, да, для кого-то. Вот. Но, тем не менее, это нам не мешает подрабатывать и в других местах. Тоже Юду, например, можно подрабатывать. Конечно, там стало сложнее, но тем не менее. Что еще можно показать из наших из наших продвинутых сам. Самых продвинутых сайтов. да. Вот, и сайт продвигается за 3-4 месяца. То есть, создается сайт для вас на Виксе и продвигается за 3-4 месяца в топ. По запросу. Да, желательно, которую вы заранее хотите. Потому что э, у меня первый раз получалось продвигать по названию фирмы. Как вы видите, это неэффективно. Вот, и что я говорил про свои сайты курьерские, да, то, что нет заказов, это не показатель, потому что, опять же, у вас может быть совершенно другой бизнес, и вообще у вас может быть ИП или ООО там, но мы в основном работаем с микробизнесом, с очень малым бизнесом, поэтому у вас проблем таких не должно быть. Вот, если ваш товар или услуга востребованы, и вы окажетесь по нужным запросу в топе, то я, я считаю, что у вас будет доста достаточное количество заказчиков. Вот. И потому, потому что гарантировать, конечно, что-то мы заранее не можем. Но что можем, мы сделаем все что можно то есть это не только создание сайта на викс и продвижение его в топ но и повышение посещаемости вашего сайта то есть мы а, на этом нашем сайте работаем и здесь у нас а, про, происходит основная работа да где м посещают люди понравившиеся сайты м которые им интересны. Люди заходят самые разные, неизвестно кому что. Придется да кому-то немецкий язык, кому-то работа для инвалидов, кому-то автошкола. Или, например, песни видео на заказ. Или, допустим, консультация по фитнесу может быть. Где у нас еще? Мы можем сделать для вас отдельную страничку. Отдельную страничку. Пока у нас вот этот раздел рекламодателем, он, собственно говоря, вообще немножечко в редакции находится. Почему? Потому что заказчиков, которые вас, дорогие друзья, которые... Довериться нам, да, для продвижения по достаточно таким, я бы сказал, комфортным ценам, да, у нас таких заказчиков пока нет. Но мы их ищем, и когда мы их найдем, мы для них сделаем рекламный блок. Конечно, он будет у нас называться не рекламный блок. В общем, мы. Может быть, сделаем вообще отдельную страницу для какого-нибудь нашего заказчика на нашем сайте. Который, естественно, будет не просто так здесь, а будет продвигаться, и сайт его будет продвигаться, соответственно, тоже. Вот, можем также встроить сайт в наши страницы, то есть ваш сайт. Можем встроить, и здесь будет тоже человеку легко посмотреть. То есть это не реклама, не реклама, можем установить ваш, вашу ссылку, да, ну как бы немножко отличается от рекламного баннера, но на Виксе вот, вот такая система. Вот. Хотя, возможно, на Виксе делают, конечно, и другие сайты, но это уже на платной платформе. А мы делаем на бесплатной. Когда-нибудь у нас будет платформа платная, то есть мы оплатим, у нас будут домены и тарифы. И будут наши сайты немножко получше. Вот. Что еще я вам хотел показать? Я вам хотел показать нашу группу ВКонтакте нашу группу ВКонтакте где вы можете а, написать нам сообщение а, наиболее удобно да а, по всем вашим а, вопросам вашего бизнеса по вашим заказам по всем вот где вы можете у нас разместить ссылку где мы можем снять для вас видео а, и Можем еще, ну прямые трансляции пока что это дело, дело недалекого будущего, но <пока>, пока что они не очень получаются, но это все исп... Исп... исправить можно. Вот и здесь в этой группе да, мы можем рекламировать вас и в наших выпусках Радиобанка, но радиобанка у нас а, будет а, выходить скорее всего теперь по вечерам. Может быть даже и поздно. Уже ближе к 12 может будет выходить. Там вы можете заказать песню. И там мы расскажем о вашей фирме. А, вы спросите, сколько народу смотрит радиобанка? Да, Пока, честно говоря, немного. Но мы его и не продвигаем пока. Вот, хотя а, сам наш банк как я уже говорил, у нас есть тариф а, банк услуг на нашем сайте. Вот, собственно, оно радиобанка. Здесь вы трансляции можете послушать. А, и тариф банк услуг, который зна значительно снизит ваши расходы. И даст вам экономию, может, даже и в. 5, а может даже и в 10 раз потому что в нашем банке 4 услуги психологическая консультация онлайн запись на курсы школы любви в санкт-петербурге онлайн занятия и пройдут как раз с 12 июня пройдет серия бесплатных вебинаров коротких и вы можете записаться и посмотреть эти вебинары и понять, в дальнейшем понадобится ли вам а, это уже сами курсы. А, понадобится ли вам запись на курсы, потому что курсы будут недорогие, но все-таки. Также психологическая консультация. Также а, то, о чем я вам говорил, да, это наша услуга о которой я сейчас так рассказывал, создание сайта на авикс и продвижение, и реклама вашего ресурса на целый год на нашем сайте. И доставка корреспонденции, и все это в нашем вкладе спокойный. Вклад спокойный у нас пока что от 700 до 1000 рублей. И немножко, может быть, для кого непонятно. Да, я говорил, что вы можете записать на это своих родственников, знакомых, друзей. Но дело в том, что во весь вклад входят 4 услуги. Но это будут будут услуги для именно вот четыре входят в вклад то есть не то что ваш родственник может все четыре услуги использовать и вы можете все четыре и знакомые все четыре все за тысячу рублей нет например вам надо вам нужна доставка кому-то нужна помощь психолога кому-то вебинары курс курсы вернее потому что вебинары сейчас Проходит серия, как я уже говорил, бесплатных вебинаров коротких вечерних, скорее всего, после 10 часов вечера по Москве. И реклама вашего бизнеса на наших ресурсах на один год. Это также и ссылки ВКонтакте и продвижение вашей группы группы ВКонтакте. Продвижение вашей группы ВКонтакте там немножко. Немножко это у нас а, сотрудник наш, который не является акционером нашего банка, поэтому там будет оплата немножко повыше. То есть у нас реклама только а, то, что в моих силах сделать. А то, что все наши сотрудники а, тоже выполняют, да, они, соответственно, к этому банку отношения не имеют. Поэтому. Они за отдельную плату рекламируют. Вот. И самое, что я хотел вам рассказать. Вопрос такой самый для меня сейчас очень важный. Потому что мы занимаемся поиском заказчиков. Вот есть у нас сообщество инвалиды ищут работу. да? Там все понятно. Там вакансии и резюме хотя и там бывает всякое, да, но у нас, вот это моя группа, инвалиды ищут работу, это я там модератором, а инвалиды ищут заказчиков, почему я это сделал? Потому что есть инвалиды, у которых уже есть свои услуги, свои какие-то вещи, да, которые свои может быть творчество, да, или что-нибудь. И им нужны заказчики-покупатели. И вот а, наш друг Александр Раченко издал книгу «Синий зонд» в издательстве Скифия. Я уже неоднократно снимал, когда и радиобанка, по-моему, и, и еще выпуск, выпусках, да, рассказывал об этом. Но дело в том, что издательство... А, с, ошибки поставила цену 360 рублей, потом 420. Вот в самом недавнем нашем выпуске радиобанка было. А теперь 490. И я предлагал еще вам бесплатную доставку. Но дело все в том, что у них, как выяснилось, такого нет. То есть нельзя к ним приехать и забрать эти книги да и развести вам допустим если вы ее купите оплатите они посылают почтой и россии и э, как каким-нибудь образом э, может быть еще самовывоз существует я не знаю вот просто я сам хотел приехать и купить книгу и э, у меня это не получилось то есть я заказал и получу ее по почте но для вас, если вы закажете, да, я могу сделать, что я могу сделать? Я могу сделать лично вам скидку с, с этой вашей доставки. То есть получить для вас на почте эту книгу и на саму цену сделать скидку. Вот, что я могу сделать. Поэтому вы можете обратиться в издательство Скифия на сайт и посмотреть саму книгу, почитать анонс, да, и кому это придется придется по по душе, да, тот может э, со мной связаться и сказать, что вот э, я хочу сделать такой заказ и сказать, э, куда придет Уведомление, да, на какую почту, в какой район Санкт-Петербурга или, может быть, области. Вот, я вам ее доставлю. Поэтому обращайтесь. И еще вышла там книга. Я вам хотел показать, потому что я сам недавно увидел. Вот эта книга Раченко Александра. Синий зонт. Стихи и проза. Ну, по анонсу, может быть, вы... В общем, здесь каждый сам для себя решает. Вот, а в группе ВКонтакте... В группе ВКонтакте... Издательство «Скифия» у нас есть в группе ВКонтакте... Вот оно, издательство Скифия. Вышла книга Марии Беркович. Простые вещи. Эта книга Как вы можете прочитать, как устанавливать контакт с людьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития. Вот. И я бы сам хотел почитать эту книгу, потому что я. я Работал э, с такими людьми и, может быть, даже и, и в будущем буду работать. Эта книга, она пригодится очень многим э, людям, тем, кто работает с людьми с нарушениями, да, с инвалидными колясочниками, ДЦП с различными заболеваниями, да. Вот, поставлю я здесь лайк, потому что я заинтересован в этом. Заинтересован я... Почему? Потому что у нас очень много рекламируется благотворительных проектов. Благотворительных, потому что мы работаем для инвалидов, и сайт наш, и наши группы. И я сам тоже, у меня инвалидность. И поэтому у нас это все направлено на помощь инвалидам. Вся наша деятельность. Вот. А вам, дороги, дорогие друзья, если вы будете нашими заказчиками, мы вас ждем, конечно, с нетерпением. Пока я согласен, что мы, может быть, чем-то... Не отвечаем высоким требованиям, зато у нас доступные цены. И э, мы, э, как вы могли прочитать, заходя на наш сайт, вы не только помогаете инвалидам, но и имеете возможность э, про продвинуть свой сайт практически даром. Вот. Так что приходите к нам, заказчики, да, и... Сотрудники тоже на, на обучение приходите к нам, записывайтесь. И на подработку, как я уже сказал, двоих человек я сейчас могу принять с небольшим окладом. Вот. Но ну, вот это вот я менять, эту информацию я не буду. Почему? Потому что если у нас сотрудник найдет заказчика, да, то... Ему, соответственно, оплата будет больше. А здесь как бы и так и написано. В разделе. Здесь резюме вакансии это пока пустые разделы, потому что раньше сайт был для этого собственно, и создан, создан. И в будущем тоже он будет продолжать этим заниматься искать инвалидам работу и искать работодателей, вот. И в разделе работникам так и написано, что составляет наша подработка от 500 до 3000 рублей. А, поэтому те, кто говорят, что я должен что-то там убрать, потому что инвалиды Надеются. Так вот, я, я тоже. Я тоже надеюсь. И э, всем своим сотрудникам у меня все сотрудники получают оплату и получают даже отпускные. Вот. Потому, что, потому что это справедливо. Тут вы можете видеть все. И, и оплату из расчета 1 час 100 рублей. Я считаю, что это. Оплата вообще-то, честно говоря, минимальная, но у некоторых и поменьше, и, которые работают и не инвалиды, да, и работают на работах других. У некоторых выходит и поменьше 100 рублей в час. Так что 100 рублей это оплата небольшая, но достойная. Я, я сам столько получаю на своей а, работе официальной. Вот. И также ваше резюме мы можем разместить и, и не только на этом сайте, но и в наших группах. Вот. Это что я хотел сказать для сотрудников, для работников. Ну и... А, в окончании этой презентации еще раз говорю, что спешите записаться, потому что это серия короткий, на Школу Настоящей Любви, серию коротких вебинаров. Спешите записаться, действительно спешите, потому что уже, уже они начнутся 12 июня и будут проходить 5 дней. Это 5 коротких ознакомительных вебинаров, потому что без них вы... Может быть, не сможете, зайдя на сайт, да, составить полное представление о школе настоящей любви, о, кур о курсах самих и что это такое. Не, см не сможете понять, да. А просмотрев вебинары, вам все станет ясно. Надо вам это, интересно ли вам это, и может, может быть, вообще вы в школу... Пойдете настоящей любви учиться надолго. Может быть и такое. Вот. Так что всем желаю настоящей любви, вечной. Ко, ко всем, да, ко всем людям. А спасибо вам большое, что выслушали. С вами была команда Продвижения Плюс. До новых встреч.